Я сказал, что Ту, Тупо знал, да? Да. Бл***, башку срывай. Я вижу гладь на стопера. Четко. или не четко? Стой, я не долетел! Стой на там, где я тебе сказал. Вперед. б***ь! Давай на! Так, прямо-прямо катарил-катарил он за... О, давай! давай давай давай Это будет крайний гаревный скилл тест, если кто смотрел прошлый видос до самого конца, отпишите, тогда я пойму что вы об этом знали, а кто не знал, то я вам уже об этом сказал в принципе. Также поступил запросик на скилл тестик от Зизи Сойли, но он конечно будет выполнен следующим видосом, но он попросил скилл тестик пешком, ради бога я это сделал, ну и также он оставил инструкцию как попасть Ко мне в видос Ну, то бишь, типа, шоп я вам показал, как его сейчас В общем, давайте Лукасики, подписончики, колокольчики Приятного аппетита И мы начинаем Лимузин я хочу к себе. Красный, мазафака Тихо, красный ты, мазафака Ой, а можно Иссе. любой, Так да, это же Исси, подожди Что брать-то? Бриоса возьмем Не знаю вообще есть лимузин? Нет близко Или блистоканджо я бы взял бейси классик, у меня протюнинная просто есть У меня бейси классик нету. А я уже взял У меня есть блистоканджа Да бери, что хочешь Мы все равно там, скорее всего, в самом начале этот Трансформируемся Все, начали Поехали Пое Поехали Выбрали, бейси Все в порядке, все как всегда там музыку слушаешь чага чага чага чага чага чага чага один чага чага чага блин я кнопки перепутал прикинь я на самом первом повороте уже все разложил. это пушка да мы умрем это аннигиляторная пушка я тебе больше скажу слышь пушка давай Смотри, ты на, ты на это не заедешь, я тебе говорю. Тут жопа. Давай, жопа. Ты ч, дурак, нахер на толкаешь, я сам спал. Чтоб ты заехал. Все, теперь, теперь гори, теперь гори. Нафиг мне гореть. Вот ты упадешь. Я уже заехал. Ёппа, молодец. Ни бля, нихера в перепрыжке. Это было очень очень. При том, что я. Потому что я давно не играл, я ты еще более менее кстати. Блять, ты что, скуто база? Она шлифует, ты че? Ей Джо? Нет, она не шлифует. Она шлифует. Она там. шлифует? Нет, эм, да. мозг. Я Ой, тебя сейчас сопну. Она перешлифует. Она, конечно, сделала вот так вот. Ч ⁇ херня все Ты заметил, да, что там толстые платформы то дальше идут, да? Так в этом-то прикол, что я жопой хотел заехать но... ну так а что тебе? подпихни, пожалуйста я уже этим занимаюсь спасибо, Панч. пожалуйста ах, ладно Май, заезжай я не знаю, что она у тебя не шлифует у меня она уже почти зашлифовала нифига, почти. она не шлифует ну не шлифует. Главное, поехали, поехали они в ту отойти. сторону смотри, поехали, вон, поехали все, все, все я, я зашлифовал что? я зашлифовал, я ничего не знаю есть, есть, есть. Блин, да куда? Зачем? Она там просто застревает. Да? А жопа не застревает? Давай! Ты куда, тихо! Я хотел тебя допнуть хотя бы, Блин, ты такой дурий. Я специально за так я думал, что если Подставил ты не, не заедешь... Да я бы тебя, тебя сейчас запнул, а ты нет, ты остановился и поехал назад. Ты потому что я не знал, что мной поедешь. Так я бы тебя Но запнул бы. У меня чуйка была, что ты не заедешь. У меня тоже была чуйка, что мне у меня... Что, ты не... Если ты не поехал, бы, не зашлифовал бы туда, я, я, заехал, я бы тебя, я тебя запнул было, бы спокойно. И, значит, Короче, смотри, она а шлифует, оставь ты колеса на, на той платформе и с уголочка вот с этого шлифа не. О, слышь, фолрайт right, на этом. Круто. Я... На пожарке? Да. Я Дома. в самом начале во что-то непонятное врезался улечу. и все. О, а флип тут будет на, на пожарке? Нет, нет, нет, не будет там до конца ехать. Да, мы просто сейчас прямо. узнаем. Мы сейчас просто это узнаем. Прямо. О, там просто тоненькая, слышишь? Просто прямо, ботонечка. Какая там. тоненькая, просто прямо. Ну, такая тоненькая, тоненькая легкая, да. я улетел. Куда ты улетел? Ты человек не взял? Нет. Ты, конечно, пушка. Там нет. легкая, тоненькая есть. Давай! Тут... Говно! по надо ехать. Братан, уже Я на боку проехал! <laughs> не тот, не этот. И... Опа, я застрелился Меня, короче, занесло. Чуй, чуй, чуй. Занесло. Я, короче, бочиной ударился, об фигню, меня так и закинул. если что, это поймаю. Да, кстати, давай все. Лови. Сейчас встану примерно, главное, чтобы чек не взялся, чтобы я был Дорогие здоровый Дорогие подписчики, только высоко не вылетай. это не лайфхак Да сейчас все будет как надо, братан Это что кооперативный скилл-тест вот, ну, вот так вот, опа, видал, да, вот, вот. смотри, оп, Да-да-да, да, да, да, да, только до свидания, вот, да, да, только до свидания. Ритмин, я, я еще, кстати, приторможу вот. Бам! Бам, просто Тупо Сумо просто. Тупо сейв Все, все. спасибо, брат. Пают или брат. О, все, лимузин, пошла, жара. О, да, это мой любимый ваш мышлений. опять глад какой-нибудь на стоперах будет, попа. Да, глайд на стопера. на Как я сказал, что Тупо знал, да? Да. Меня башку скрывать. Я вижу гладь на стоперах. Да блин. Это не гладит на стопере, слышь. Он мордой бьет. О, я залетел. Я залетел. Ты Идеально. Нет, лосиночка идеально залетела. Давай, ловлю ловлю. брат! Я Останусь. Сейчас обогни мне на разгон нужен. Я дебил. Смотри, что смотри, какая у меня проблема. Давай меня! Давай меня! Смотри, какая проблема! Не, я тебя выберусь, конечно же. Но. Да. Ну О, ладно. Колбасочка такая. Или не выберешь? Э! Колбасочка! Колбасочка! Ты это ел Видел? На тебе! На тебе! На! На! Я не могу тебе задвинуться! О, давай-давай, ты не сможешь поделать. делать! протолкаю! Давай! Хорошо! Протолкай! Делаем по умному! Ты типа а длинный, да, дофига? Ты дурак! Смотри как, смотри, как красиво! бам бам бом бам балейнул Ты, а ты, ты надо мной пропрыгал, слышишь? Чиппер! Ооо! Веселуха! Да-да, но на время немного было, да? Дамули говно, он говно. Ага. Прям. Я же далечу то Ты не веришь? Я почти страсть. Там, кстати, если что, по-моему, можно даже зажаться в этой херне. Да, я тоже так думаю. Хотя, кстати, нет, мне кажется, мы там провалимся просто. Можно, можно. Если попасть между красными и белыми, можно зажаться. Можно! Можно! Можно! Все, а чуть-чуть я поднимаюсь, все, easy. А ты, а ты так это уезжай, Все. Лайфхак, типа. я. Типа, лайфхак. Кстати, да. Так и нужно было, не знаю. Не, так не нужно было, мне кажется. Ой, я не могу дождаться. Круто. Все. А че за бред, я не могу. У меня насколько? Я туда чисто случайно провалился, на самом деле, по полосадке более. Вот я разгон набрал нормальный. Давай. А как в это С... вот? А, -а чего? А я. А как, как ты выехал. Алло, как, Подожди, стой. Я что-то сделал. Я чернику выехал. А! -а, -а, -а! Слушай, тех не выехал. Взял. Только это вообще вот капец проблема. Шесть я не раз пройду, короче. Все, попал в зажимашку. Четко! Или не четко! Стой! Я не долетел! Зажимашка! О, я без зажимашки пролетаю, Вроде, для чека. Да, изи. Че? Да, изи. Блин! Без зажимашки, я просто на полном разгоне. А ты да, это да, да, да, да, я поехал дальше все Лакернулся ты. Свайте, я transform. потому что куда-то в бок улетел, я короче. Не а нарос... я, так, я так не хотел сделать. На крутые пацаки Да <númer> что за говно? Нет, нет я забираюсь. Это не круто. Короче, я знаю, что делать. Забить болт на эти штуки и просто лайфхачить А как я? Опа, вот так вот. Опа. Это, мам... Перебор. On, Перебор. Ааа. тебе Гуляй. が... Я не могу туда пройти. чао до свидули! дули, дули, Может супер тормоз? На два раза сюда прилетал, сюда. Вот Ну куда ты уехал? Я не взял чек. А Я тебя ловлю так вот. Как ты меня ловишь, я уже улетел. Ну я вот, потому что она медленная. Потому что я тебе сказал там стоять, а ты блядь, как всегда на. Вот блядь, стой на, там где я тебе сказал. Вперед, блядь, давай на. Ой а блядь, -а сделал пока. Самого начала респавна берешь и летишь. Вот она, вот она, вот она, вот она. Сейчас еще рвануть бы в кружку. Серьезно? Да я чек взял по-моему, или нет? А да, все. Нет, он правее. все. <свят> да, я, я взял Капец. Это <свят> <свят> я вообще босса Я вас рассчитал все. Все тут, тут дропа, короче. Здесь тут дропа, <свят> тут все, Типа ну. Пожесть. <свят> так, за мной замнонить, подожди. Да блин, что делать-то? Я хоть посмотрю. Сейчас увидишь. Уверен? <свят> тут такая это, пере перевалка. Вот, вот она, она, она типа, мне понравится. Типа, мне все понравится. Чего? Давайте, Ты че такое вот придумал? Ты вообще хилену. Но второй элемент говнищит, говнищин. Вот так вот. Ты ч с. Придураешься. Ч ты? Надо на колес переворачиваться. А она что-то еф! Нормально. Давай, типа, подожди, подожди, подожди. Ты че ждать? Давай, нет. Может быть ты понимаешь, как там проходить. А они так же, не? там зажимашка такая, типа, но ты тебе нужно выехать налево наверх. Подожди. Я в стену уперся. Она уезжает, видишь? Я тоже. Все, я никак. Точно. Мы не пройдем. Что, у меня камера еще не алё. А может, типа изначально сразу появляются. взяться повыше типа этой стеночки синей. Блин, если бы она бы докоснулась появляются. бы вторым колесом, есть вариант, что она бы пролагала и типа ста... раз... На... началась бы... начала бы подниматься. Бы, я понял, слышь? Дрифтуй, шлифуй. Она перекидывает. Жопу. А -а -а. Только я вот вообще ни быть? хрена не вижу. Да. Только я вот чуть-чуть жопу вода вы... Во, да, слышь. <смех> <Стой>. <смех> то есть, уже, да? да. Только вот я жопу перекинул, а дальше я не знаю, что делать. <смех> я подзастрял немножко. Но я первую стену ну, перебрался. Да. Блин, <смех> опойняйте меня. Yeah. Переворачиваемся. Спасибо. Только я ехать не могу уже больше. Переворачиваемся. Вот так вот. На показать этой платформочки. Потом ты так переворачиваешься. Так, мне нужно, короче, Я понял. Я понял. Ты что делаешь? И обратно нужно было обратно перевернуться, чтобы скорость была на Хуба! Пошел! Давай! Давай! А, ты все Окей, тут бустер есть, чек. Все. наберу чек, надеюсь. Я немножко этого подзастрял тут. Все, взял чек. Опа, все, понравилось. Тебе мне понравился этот элемент Я к тебе Повторим! Назад доедем, камеру верните. Давай, давай, давай. Опа, давай, еще. Боже, ну давай, давай, попа. Мало, ну, ну, переворачивайся, переворачивайся. Да. Тупо как чмо какой-то такой. Давай, давай, давай, давай, Все, оп. Вот, все, есть прямо. Только смотри, там разгон нужно набрать. Развернись там. А, они нифига что тут, штукенцы. На тобой? Это вообще законно? Да, такой проверим. разворот. Как и зачем разорвать? А! Ты дурак, Серега, зачем ты это сделал? Ты мог спокойно здесь развернуться вот так вот. Вот так вот сделать. Нафига, если я могу сделать это вот так вот. Ой. Вот так вот. Ой. Вот так вот. Ой. Вот так вот. давайте вот сейчас. Шиф, шифт, шифт, ты шлифт, шифт, Если сейчас так упадешь, я вообще, смотри, сейчас покажу. И идти, идти. Не надо мне ничего показывать, я провожу. Чуть левее, чуть левее нужно было. Тихо. Вот, теперь, прям, теперь прямо здесь. Не Думаю, хочу. Тиху. Я хочу Ладно. вот так вот сделать. Ч ⁇ ты пристал? Во, просто. Давай, вали. Она респаум. А -а -а -а! На жопа у тебя горит, да? Б... <св> Вы творяешь бы. сейчас режусь. Не врежу. Ой, как красиво было, да? Че такая Нет. красота будет, смотри, давай, чекай просто. Чекай и запоминай. Uh -huh. Тебе понравится. Ты ничего не нажимай, просто ничего не нажимай. Ну, я с удовольствием. Нам, когда будет тоненькая, нажми просто дабл, и все. Ну uh -huh. просто держи дабл, сейчас все. Держи дабл. Я перевернулся на колеса, если ч. Да? А тебя раз это все прошел. Ой, а меня чуть подписывается. Блин, я тогда треспавни. Я отреспавнился. Ща. Потому что меня перевернуло. Вот вот так вот я ехал. Вот так вот автоматик здесь, вот так вот, все. Такой да вот автоматик удержал. Так вот ну, не автоматика, как в тот раз было. это Ну, автоматом я сделал. Сам по себе получается. Так, все. Я держу только W, короче. Я тоже держу только W, вот меня бустит. Только меня что-то тормозит на спирали, она. У меня вот, Мига тоже притормаживала, да. Вот так вот. Так, есть такое же. Все, все, все. Еду, еду, еду, еду. По сине еду автоматик все полурайд right. так есть такое right. так всё, по right я... во, во, во, все по я я тебя... догоняю слышь ну все нахана я умру я ненавижу прутья я тоже ненавижу прутья <св> <св> меня опять на колеса перекрутил <с> <с> я тоже на колеса э, алло <с> <с> можно <с> как-то перевернуться о спасибо <с> <с> Я кнопки, Respawn. короче, нафиг отпустил и все А? Я вообще все кнопки отпустил, короче А, прутики Не, ну пока что, пока я тут еду Я даже кнопки отпустил О, блин, вообще, кстати, есть, ну, вообще. А, так, а так работает ну, Давай я тоже отпустим. Подожди, то есть когда ты нажимаешь W, получается, колесо может крутиться, да, Ката, получается? Наверное а, в не в пруте вообще не заехать, там как, как будто пьяма какая-то еще перед прутем. Ой, я жалко перевернулся Давай, я тебя сейчас встречу. Давай не будем. Давай будем. Давай не будем. Сколько я в цена на спирали ебать? Когда уже на колесах перед прутем. Просто полмаш... Да я шатал эти лимузины, я их ненавижу. А, я жал... люблю лимузины. И у меня уже нет этого. Не того, который сам да? Не лимузин. Все, я чек взял. Чего? Ормойсь вниз. Я тебе конце Только меня вниз потащило Построись по синеньку, прям идеально. дурак? Алло, Серега. Кто на... Давай, давай. У меня право. А, давай на... А, а! А, а ты доедешь, да и пруть... Чего?.. Знаешь, шутки, тебе, тебе, тебе это помогает? Нет. Асинь, хуй, представься, идеально. Давай, с... Так я не знаю, почему ты... Отмогни а с ехать. От е ⁇ Хуй, ты до меня доешь... Хорошо, хорошо. Завязывай, блин, буддик. Тури. Мааа, Серега. Дзиона. Почти, почти, почти. Б... Ты выдержаешь наверх? <сос> Тишина, блять. Ах. Пару секунд тишины. Сейчас все будет хорошо. бт говной бана так вот 8 минут наверное тут и стоим чего стена сайбл я не понял что ты мне сказал бт даже зло давай давай давай на ты тоже с парой ты бегаешь там когда все заеб. Когда некого... на некого порать просто кошка, блядь. Под горячую руку на... Да, блин. Да, блядь. Просто чмошную херню, блядь. Ты почему-то проходишь, блядь, на Изи. Да, блядь. Ну, на... в один, и тот же, ебаный пруд, блядь... Теперь, блядь, другой пруд, на ты, как я могу видеть, но, блядь, я вижу на... Давай нас! И нахуй! И в следующий пошел мусс! Я просто ты что нафиг факом в экран! Не знаю, зачем, блять, это все равно никто не видит, но я рот им! Я приехал уже в 26 минут! На! Повернул бы, сейчас бы выехал бы спокойно ровно в чек, блядь! Да? Там ты не чек там в середине Я бы вылетел в чек, отъебись Ничего не говори, я бы вылетел в чек Ничего говорю, не говори Я ровно летел в чек, ровно ему в середину Ты не Сейчас тебе в середину что нибудь засуну Блин, ну нахуй Аааа, сука Аааа ебать, Да Как так-то? В последний, сука, прут, ебать мы умрем мы умрем и сдохнем то есть я зря тут пытаюсь да не зря тут ну тут не такой я не знаю просто как его сделать вот чем проблема вот я так хороший брат братуха. все давай на раздавленным раздавленном бензине бензине Че за? Ну ли мы изгнане одинное ну, кончание. А, нет. все, встань, я понял. Не понял. <laughs> да я знаю, я не что понял. не так. Там, короче, не, не на скорость, надо помедленнее. Смотри, помедленнее это сделать. Оп, смотри, оп, оп, oh, оп. Ты разворачивайся. Иди. Стой. Нет, я... да? мне не дам пройти, я тебе не дам пройти. Нет. Кучу. Я дешатаю шлифуй налево что ты тупишь что она не что шлифует? шлифует тихо б... налево шлифуй она шлифует все ты застрял <с>... у меня морда падает так если я лево шлифую сейчас я попробую заставить тебя или... везде пад... ну ладно я, я уже <с>... понял короче да я понял что делать я... короче все что понял нужно перекинуть морду туда перед палкой слышу в твоих <с>... этих есть смысл все-таки <с>... <с>... подожди подожди давай ты и толкнешь меня я не знаю, ты уже шлифуй. Вот, видишь? Я шлифувал, Да, ты точно не смог... Опа, да ты... Давай, толкай меня, давай. Вот я сейчас сам упаду. Так, прямо, прямо к эторе, к он за... О, давай. Давай, давай, давай. Блин, я сейчас еще сюда и заеду, слышь? Давай. Я похуду съеду сейчас. Я заехал. Я заехал. Слышь, тебе надо как-то мне развернуться? Прикол. Как это сделать? Сейчас могу брать. Ааа! Поздно. Поднимаюсь. Вот. Пока я не, не затормозил. Давай, давай еще раз. Так, просто рал сейчас делаем, Ты низко слишком. Езжай, езжай, езжай, о, езжай. о, все, я все, все затормозил. Как мне теперь тут развернуться? Подлетаешь к этой херне. Вот так вот. О, ну ты берешь, бери, да. шлипой, она, она же. Наша как колбаса шлифуется. Да если бы, чуть-чуть вообще надо пнуть, прям каполюську. Да не, в, не вниз, вперед! <свят> а нам само так. Опрессор говно, потому что. Давай, опрессор. Че, прицелишься? Да куда ты целишься ты? прям. Ты не туда целишь, ты мне запорол, на... Вс ⁇ Подожди. Даже не распалните только. Вот, вот, вот. Сейчас я Сейчас я так и пробую закрутить. Так, Сейчас раз подожди. Друг, все из-за нее. Ох, я понял. Вот, вот, вот, вот, вот. Давай, давай, давай. Бум. Ладно. Сейчас, сейчас, сейчас я бы топнул. Это а, говно, он такой. Все, гони, гони, гони, надо раз... на разгоне. Все хорошо. Долети. Да Все, наконец-то. Он на X, да, разгоняется. Фух, Изи. Ага, Изи. Час 13, а в первый раз мы сколько играли? Полчаса где-то, да? Ну, минут 25. И всем вечер в хату. Я не знаю, какой длины получился видос, но знаю, что он выйдет вечером. Странно. Ну ладно. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Вы досмотрели его до конца, поставили лайкос, подписались, колокольчик нажали. Стали топовыми красавчиками. Я больше не знаю, что сказать. Я, наверное, пошел на работу, потому что я все-таки работаю. Всем удачи, всем пока!